Всем привет, дорогие подписчики просто зрители канала, если не у Ведь тимка можно просто. Всем привет, с вами Койк 4. Это самая клёвая игрушка, потому что я её прохожу. Короче. Важные новости, ребяточки. Подписывайтесь на мой телеграм канал, который будет у меня в про... этом В комментариях. Подписываемся, ребяточки, чтобы не... не это... важные новости не пропускать. Важные новости, будут в там. Подписывайся на каналчик, ставьте лайки, а мы поехали. Нет, ну чайочек и датчики. все как надо. У меня все схвачено. подождем пока у нас линия обороны Эту войну не выиграть, у меня предчувствие. Не смей так говорить. Эй, ты же слышал последний свод. Сам знаешь, ничего лейтенант. я не знаю. Пусть я молчу выполняю свой тебе долг. Тебе тоже советский. Все. Ха -ха, можно было. Некогда болтать. Строгий проводят над пленными жуткие эксперименты. Они удаляют у людей разные органы и смотрят, сколько времени без них можно прожить. Кейн, ты еще жив? Невероятно. Беги к пульту управления. Тебя ждет лейтенант Вос. Держись. Врач скоро будет. Врача сюда! Сраненый! Садите Эти двери, нужно кое-что проверить. Вас понял. С возвращением, Кейн. Штраус. Докажите обстановку. Я, я могу открыть почти все двери в здании, но пульт управления лазерами отсюда недоступен, и я не могу открыть дверь, которая к нему ведет. Поэтому нам нужна твоя помощь, Кей. На нижнем уровне остался отряд гадюка. Они не могут выехать. Освободи их и приведи сюда их инженера, Хорошо, чтобы пожалуйста. он открыл эту дверь. Удачи. Ну, пусть мне удачи удачи Желаем удачи. Лейтенант ВОЗ приказал нам спуститься с тобой на нижний уровень. Пошли, постреляем в строю. Штраус, открывай дверь. Входите, я закрою за вами дверь. Хорошо, закрываем. Можешь открыть страус, никак нет. Почему никак нет? Надо. Надо страус, каёклик. Эйн, теперь, теперь найди пульт, который открывает ворота. Нашло. Нашло. Ты за мной? Отлично! Проводи меня к двери, я вскрою. Звонок. Да, пошли. Вскрывай звонок. Звонок, звонок, звонок. Люди вскрывай звонок, да? Эй, подличий. В чм дело? Отведи меня к двери, я ее вскрою. Я тебе сейчас покажу. там сюда ну, Черт, мы тебе чуть башку не прострелили я, я бы тебе припомнил найдем ребят найдем кейт okay, вон тот пульт управляет лазером. уберись до него Подробнее, да? Ну что ты не захотел мне лечить, пусть тебя можешь лечить. Я тебе говорил, подлечи меня, а ты отведи меня к двери, вот тебя отведи к Как он ему друг, посмотри. И что я тут не знаю? наш отрез окружён и находится под обстрелом. Наслежи нас. Внимание, Строги прорвались. Будут здесь через три, два, один. Чёрт, плохо дело. Ну, Включите ну, кто не будет? Вот. Эй, друг, что слышно? Строгов нет поближе? Ребятчики, кто Сигнал. играет в эту игру, я вам, кто играет в эту игру, я вам, ребятчики, посоветую, берите дробовик. Проходите всю игру на дробовиком. Видели, да? Видите эту громилу, да? Это просто жесть. На суборбитальную траекторию. Установлена связь с наземным штабом. Всем командирам отряда, доложить обстановку. Я так... Ребяточки, оружие я вам советую под самый конец оставить. Вот в самом конце это оружие просто... Мэдисон, мы бой с отрядом стройов. Вас понял. Видим вас в секторе Лима-25. Вас понял, Мэдисон. У нас тут серьезная заворушка. Левый фланг. В атаку. Ложись! Помощь требуется. Повторяю, помощь требуется. Значит, следующая миссия. Арктовые ну, не люблю танки, ну ладно. Я не мощный, а? Как вы да мне торских масла, что Правда, это даже. Э, откуда, господи, ребяти? Извиняюсь. Это, ребят, настоящие вещи какие-то, серьезно. Полный ад. <плодисмент> я даже, ребяти, не знаю, как будет финал будет для вас. Для меня будет боль. А для вас. Не знаю. Yes. <laughs> 我走了 Настя, у меня прохождение. Туннель. только глубоко мы зашли в тыл. Настолько, что это уже не важно. Что ты имеешь в виду? Теперь мы сами по себе. То есть подкрепление прибудет только через несколько минут? Подкрепления не будет вообще. Мы полностью отрезаны от своих. Внимание всем! Строги уничтожили и другие окружающиеся остались интервью, я только говоришь. мы. Дело слишком серьезное. Исход операции зависит от нас. Никакого геройства. Всем строго следовать приказам. Нам нужно доставить бомбу под Тетроузел, местный центр коммуникации. В него каждую секунду поступают миллионы сигналов. Если мы его взорвем, строги в этом районе перестанут получать приказы командования, и нам станет полегче. Конец связи. у цели. Осталось только добраться до тетра узла и взорвать бомбу. Это лишит строго в связи. И наши войска смогут перейти в наступление. Чтобы проехать дальше, нужно открыть люк. Готово! Так, ребята, пошли! Это что за <связь> Ага, кажется, это центральное пункт управления. Чёрт, на этом строгосе то жара смертная, то холод собачий. Готово, я снял блокировку. Внимание, конвой! Открывайте люк и поезжайте вперед. Отставить? Оставайтесь на месте. Штраус, ты что себе позволяешь? Прошу прощения, но люк открывать нельзя. Там сверхнизкая температура. Они замерзнут в один момент. Так. И что теперь делать? Нужно найти пульт терморегулятора. Тогда я смогу поднять температуру до приемлема. Хорошо. Кейн, пойдешь со Штраусом. Найдите этот пульт. Только один сопровождающий. Я должен поделать, чтобы все поняли мою важность. Что ж, ладно, день вперед! Тебе еще не надоело нянчиться с этим штрафом? Я снимаю Не, не смысл дальше, это какие-то какой-то, ребяточки Это... Несправедливая Это несправедливость Дробовик Штраул. Штраул. Вс ⁇ это сериалы не а, надолго. Кажется, мы на месте. Минуту. <ида> <свист> <свист> Не, он сносит очень много, ребята. с датчиков, иначе температура снова Хорошо. Штраус, оставайся на месте. Гейн, бегом сюда. Ребята, да, Это тренда. настоящая тренда. Штраус, ты справишься. Гейн, быстро сюда. Конец связи. Спасибо. Это мне для дробовика патроны, ребята. патроны. Это реально, это не... Это не кое-то какая-то... очень сильно все ребят это видео очень будет очень тильно ребяточки тут станки еще Эй, найти пульт управления силовым полем он должен быть где-то здесь Только не это. Только не это говно. О, Господи, прости. Это реально говно. Вы меня угробить хотите? Вы меня не угробить не... Систему нервную сломали, вы уже сломали. Уже давно. Это писец. Отлично, гейм! Поле отключилось! Немедленно! <связь> Круженько. Это пиздец. Ура! Слава Богу! У него всякие дыры. Все, идем назад. Это ребяточки, это не шутки, это реально какая-то игра. Это жесть, это трэш, это все. Что происходит? Погоди, что это за звук? Скорей, взрывай бомбу! Еще чуть-чуть! Половина отряда погибла, так что заткнись и сиди тихо. Есть, сэр. Проклятие. Бидвелл был хорошим парнем и хорошим солдатом. <сосы> Штраус, бомба уничтожена. Но здание все-таки нужно взорвать. Есть идеи? Да, но для этого нужно подобраться в к тетрузу. Хорошо. У нас не ранен только Кейн. Он пойдет с тобой. Если я правильно помню схему здания, рядом с вами есть лаз. Кейн может пробраться по нему. Мы встретимся на выходе. Так и сделаем. Конец связи. А, все. Кейн, нужно любой ценой уничтожить тетра -узел и вывести из строя центр связи. Такие все заскриптовано. У меня эти штуки вот эти вот летающие мухи какие-то. Эти летающие бочки очень такие. Это нормально, по-вашему, ребята? Это ненормально, я скажу честно. Такая тренда, ребята, это просто писец. Это трендец. Она выкупает. Идиот, а? Не нахуй. Заходи, какой за бластер, а? Гипер, очень гипер Ну как они же, а? Говна Падла, тут я жмольного, а? Gă, dar nu acolo is porti, dat STIP Testul Если вам эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.